На этой улице нет фонарей, здесь не бывает, солнечные дни здесь всегда. Светит луна. Ночные дороги ведут не в Рим, поверь мне. Скажи всем им, все дороги, все до одной приводят сюда. Дом вечного сна. Дом вечного сна Дом вечного сна Крематорий сна дом вечного сна дом вечного сна прямо